И подождите, ждет запись, пошла запись или нет. Так, да, все вроде бы да, но Всем присылка Макс Риск. Сегодня будет идти речь о Edge Wave Supply видео. Я тут вижу один маленький обезьяночку который сейчас видите на экранчике. Сейчас расскажу, где находится. Он находится справа от вас, сам верху. Так, еще мы в игре. Так как-то я не контролирую звук. Так. Даже могу вам показать. Вот сегодня я вам покажу что есть мультик типа того от данного героя называется у нас как называется я вам тоже вам покажу конечно малыш космос да. маленькая обезьянка малыш космос мы делали данный ролик в этой теме ссылку описании на прошлую серию и ссылку описании на данный ролик если я там конечно его знаете там что-то я видел другое но персонажа блин нужно пересмотреть там что было классно Тут именно были что-то новое. Вот так было, или как-то вот так было. что-то иного что-то новое было. В общем, герой у нас сегодняшнего ролика. Сейчас покажу. Так, где же он легендарный, а он. А он, а он серебряный, такой опыческий, эпический. Малыш Космос. Так, значит, показывай экранчик. Надавите видите мою мышку, видите мой аккаунт значит видите маленького если вы не видите то я нажимаю кнопочку и бам вайс произведение ведется так вместе с вами конечно посмотрим но то что сейчас громко его тише сделаем то вот так сделаем качество автомате смотрите они идут потихонечку да так так, так так вот так сделать и видит большого гиганта блин жаль что себя показать нельзя слышать сейчас давайте прям Я, прям аж заново и что наполно а ну-ка и маленькая взянка малыш космос mm -hmm. и он слышал <свист> <Трапа. свист> ну Ну все, друзья, вот так он показывается. Также тут такая приближка была кто доберется. И тут конечно же их не компания. Ну все вроде бы у нас есть другие о топ топ 3-10 лучших персонажей. Я хочу узнать за какой там за 16 сентября, даже давно-давно, чей канал. Ага, ясно. Давай. подписывайся. Топ 10 мог. Top 10 mock обезьяна. Топ-10 обезьянов, по-моему, да? Десятое место, значит, нас. Роджер, или как там у него? Чам покажу. Как там? Десятое место. Ну-ка покажите мне его. Родегирес. Никогда его не могу выучить. В родгерес. 10, 9, 9 ну Мы всех знаем, 8, 7, 7 6, 5, 5, 3, 3 И на третьем месте, как он звук Что-то не вот Так, обезьянка вот такая вот Оооо, мастера топ 3 Топ ЧУ Ооооо, подожди, подожди, я же где-то помню еще кто не знает то вот топ 3 2, 2. некоторые, конечно, мы не показали. Банвер будет кто-то из вас. Но тут новое обновление, так что будут новые ролики. Потом будут на 6 был, то и тоже был, и тоже будешь, и тоже. Ну, в общем, ты новый. Персонаж ты еще не был. Ты был. Ты был ты не был, ты не был, ты не был. Ты Вроде бы тоже не был. Ну, возможно, ты одиннадцатый мессо Поэтому так вот это уже... А нет, ты десятое место, ребята. Ты вообще не знаю какое. Очень показывает. И первое место, че вы знаете. Подписывайтесь канал, лайк и все будет классно. понятно! Она просто кучешная! Так, вроде бы всё. Так, ну это Майнкрафт. Э, в Майнкрафте типа того вот, что <ссылка>, ссылка на эту данную игрушку тоже в описании Так показываю теперь Ссылка на данный канал там ролики есть Ну что ж ого, ого извините Извините, я, не... я переборщил <ссылка> Я понял Так Мервек такой себе персонаж И самый номер один конечно же Эм, кероха. То вообще четко. Дайте мне такого персонажа. Трррр. Очень надо четко. 550 хп. Друзья, вот такой данный, так скажем, новый персонаж. Мы увидели мультик. Тем самым буду продолжать данный мультик делать. Потом добавлять сначала. Делайте, а потом добавлять. Как прям другие игры. Конечно же. Так, что, что ты хочешь меня? Чтобы что что нашел, на? Опа, на телепортчик. Так у нас, о, гигант, смотрите, друзья, гигантик, туда, нам что не хватает. Говоря, построить это вот, центр башню. Ну что построить, нужно что, блин, построить еще, а чтобы это построить, нужно что, блин, еще построить, друзья, можно еще изменять, вот там увеличивая там с навыка и все остальное. Очень полезная функция. прокачаюсь прокачивайся. Так, лаборатория, давай, давай, давай что и жду вот здесь минут. тут это есть давай же что так бесплатно хочу бесплатно конечно подписка на этот канал лайк ссылка под на прошлую серию и все ролики на нашем канале дживепс макс риск по переводу этого он даже себезьян так и календарь пивайся и календарик давай блин я уже люблю эту игру четверг ну да правда как-то вы все наследите зачем зачем наследить как вы знамя, вот а? как вы знамя? Ладно, ладно. ХП прокачка. Давай идем путь. Так, тихо-тихо. Тут тоже есть сундучок. Давай собираемся сндучоком. Когда не буду нового персонажа зуба. Эээс. Так, ладно, пора идти, пора идти воевать. Пора идти искать. Искать, искать, искать. Нашел маленьких обезьянок. Давай сразу. сразись с ними. Некоторые, конечно, мы отправим на войнушку на сбор пищи. Также расследованием. Наша главная цель, наверное, везде побыть. Отправляйтесь. Вроде бы все. Ух ты, 19, 19 а приходов, блин. Они такие сильно, они еще поворачиваются, так, кроме... Классно, классно. Очень, друзья, мы сегодня узнали. Малше и, так скажем топ 10 воинов что-то все это очень классно мы знали теперь 10 воинов О, блин, подарочки друзья нажимайте эту штучку эти расследования они говорят что когда ты нажмешь расследуешь и закончишь это очень классно сообщение нажимаешь и ищешь статистика морвайк падает как будто канал падает это, блин. Это, это. окей окей система забрать все подарки выбираем также сообщение забрать не пишет сообщение с подарками Я, конечно хочу забрать. вот так разведка подтвердить разведочка давай нашли мы воевать с ними. так банда помощь подарочки забрать ее. и друзья конечно же территории как же без этого не но ну, исследование тоже очень важного нам да, все равно берите что хотите железа просто количествах территории Во. вот я не знаю что вот если такая уже красная линия добирается до конца раньше она медленно набиралась теперь как-то быстро чтоб еще хераки были активны ну ладно что за белый херо Хиро. херо лихорадка белая лихорадка что это значит мы обезьяны войны дез эти города прекращается через четыре минуты вот, блин. а мне так прекратилось кстати да, и мне так прекратилось, блин. Чем меня захватит еще? М -м -м, как не классно. В общем, спасибо всем макс риск Подписка на канал, лайк. И напиши комментарий, что мне еще постреешь данный ролик. Расскажу свое мнение. Так, я вроде бы рассказал, что это очень классно, новый классно. Топ-10 игроков классно, но чаще. Хотелось бы, чтобы было бы чаще. Всем пока.